приветствую всех и э, в этом уроке мы собственно будем э, реализовывать перемещение предметов по инвентарю э, также переворот э, предметов в инвентаре и переворот предмета при добавлении в инвентарь в случае если мы собственно не можем поместить предмет э, изначально его размеров то есть к примеру 3 на 2 э, высоту если мы не можем поместить, то мы проверим 3 на 2 в высоту. Собственно, здесь демонстрация того, что будет по завершению. Мы можем перемещать предметы, можем переворачивать и все тому подобное. Ну и, собственно, теперь давайте приступим к реализации этого всего кода. Переходим в виджет UI Grid. Здесь нам нужна будет функция OnDrop. Сразу ставим галочку, чтобы не забыть. Так, теперь нам нужно будет, собственно, получать информацию, куда мы будем дропать. И также выделять какие-то ячейки на фоне. Давайте создадим функцию getPilot. Uh, собственно, эта функция у нас будет uh, выводить наш itemObject. Эта функция у нас должна быть приватной. Uh, давайте подадим на вход здесь uh, drag -drop operation. Uh, собственно, из drugdrop operation... -а... Давайте здесь напишем, что это у нас drugdrop operation. И из него мы можем получить uh, getPyLoad. То есть объект, который хранится внутри uh, нашей операции. Uh, давайте проверим на валидность, uh, если у нас drugdrop operation валиден. На вход мы подадим itemObject. Укажем то, что это наш itemObject. Здесь нам нужен getPilot. Переменная. Переменная. делаем каст на наш item object делаем его pure поскольку мы в любом случае будем знать то что мы храним там item object поэтому дополнительных проверок нам не нужно нам нужна только информация uh, on drop uh, ставим sequence Сразу подключаем return node. Берем operation, вызываем нашу функцию GetPyload. Подключаем ее к секвенсу. Давайте добавим новую функцию isRoomAvailablePilot, сделаем ее приватной, наверное. И также const. Для того, чтобы мы вызывали ее только в нашем виджете под таргетом этого виджета. Uh, input. Uh, нам также нужен input. Это у нас будет payload. Также нам нужен выход. Из нашей функции ставим sequence подключаем выход нашей функции дальше мы проверяем на валидность наш пайлот это item object теперь нам нужно сделать взять инвентарь здесь из room нашу функцию и собственно item object мы подключим пайло создаем переменную это у нас будет дорогой item top left индекс Uh, собственно, эта переменная у нас должна быть INPoint. In uh, если она у вас установлена, то мы делаем Change Variable. И, собственно, получаем INPoint переменную. Uh, здесь нам нужно сделать uh, приватная переменная у нас. Давайте сделаем дубликат, также перемена, это будет у нас drag, drop, location, булевая переменная. Давайте возьмем инвентарь компонент, Из него возьмем э, функцию Tile to index, То есть мы будем тайл наш переводить в индекс. Нашим тайлом в данном случае будет являться Dragon Top Left Index. Собственно, подключаем. Делаем сплит пины. Теперь у нас есть индекс, куда мы хотим поместить предмет. Ну и, собственно, мы его помещаем. И результат подключаем к выходу нашей переменной. То есть в случае, если результат успешен, то, собственно, он будет успешен. Так, давайте подставим теперь нашу функцию isRumAvaluablePilot. Так. Дальше мы по результату проверяем бранчом. В случае, если у нас результат успешен, собственно, мы добавляем наш предмет. Давайте возьмем getOperation. Это вход нашей функции. Дальше мы возьмем getPilot. Также достанем наш инвентарь компонент. Давайте перейдем в инвентарь и здесь еще кое-что нужно сделать. Давайте здесь мы напишем паблик. И, собственно, переместим Сюда те функции, которые могут вызываться из других мест. Приватные функции, соответственно, в категорию «Приват». Для того, чтобы было намного проще ориентироваться во всех этих наших функциях. Поскольку их уже накопилось достаточно большое количество. Так, давайте мы вернемся к нашей функции grid, у нас инвентарь здесь, и нам нужно вытащить, собственно, функцию добавления предмета в инвентарь от item add. Подключаем наш полот. И также нам нужно подключить топлив Index. Собственно, делаем ту же манипуляцию, что и в предыдущей функции. Так, нам нужно еще кое-что поменять. Это при добавлении предмета нам нужно обновлять инвентарь. То есть мы достаем OnChange подключаем его. Dry мы удаляем. Это нам в принципе не нужно. Мы уже обновляем так. И обновление предметов здесь мы уберем. То есть мы будем обновлять именно при добавлении предмета а, в наш инвентарь. Для того, чтобы у нас, собственно, все обновлялось. Теперь мы, собственно, можем перемещать предмет, да, отпускать его, и он вернется собственно к нам в инвентарь. Теперь нам нужно сделать так, чтобы предмет, собственно, не возвращался в нулевую точку, а перемещался непосредственно в те слоты, над которыми он находится. Давайте здесь он драк over возьмем функцию а дальше нам нужно взять sequence сразу подключаем выход Достаем драгат item топ-left индекс также возьмем my geometry это вход нашей функции drag over дальше мы переведем абсолютные координаты в локальные то есть абсолюту local также нам нужно взять pointer event это также вход нашей функции и взять get screen space position то есть позиция на нашем экране. Мы приводим в локальные координаты и, собственно, таким образом, мы получим местоположение нашего виджета Давайте здесь создадим локальную переменную. Это будет у нас mouse position, то есть позиция мышки. Ну, соответственно, там, где у нас мышка, там у нас будет и предмет. Давайте создадим еще одну функцию. Эта функция у нас будет uh, mouse position to tile. Uh, то есть позиция мыши мы будем конвертировать в позицию в нашем тайле инвентаря. Uh, делаем функцию приватной. На вход мы будем подавать вектор 2D, то есть позицию. На выход нам нужно будет буллин переменная. И еще одна булевая переменная. То есть right и down. Для определения количества занимаемых предметов. То есть вправо и вниз. Так, давайте возьмем процент от позиции по x. И, собственно, установим здесь нашу переменную. Проверим, если она будет больше, чем разделенная на 2, то подключаем к right, Скопируем это, подключим к y. И, собственно, здесь у нас то же самое только с нашим y. И также выставим галочку Const для того, чтобы у функции был Target. Достанем нашу функцию и подключим, собственно, нашу переменную Mouse Position. Теперь у нас есть здесь два выхода давайте сделаем promo local variable это у нас right local и еще одна переменная это у нас left ой точнее down left почему left а down здесь нам нужен down так давайте достанем get operation также нам нужен GetPilot. Из него мы сделаем каст на InventoryItem. Также мы возьмем размер нашего предмета. Это GetDimensionsItem. И, собственно, у нас есть размеры. Давайте сделаем минус. Здесь сделаем select. Подключаем наш write. Выставляем 0.1. Делаем клэмп то есть ограничиваем максимальное количество, будет это результат нашего минуса. Копируем это и то же самое делаем по Y. Единственное, что здесь мы ставим нашу left-перемену и давайте сразу здесь down напишем, поскольку это переменная down. Так, давайте подключим здесь э, making point, для того, чтобы перевести это все в переменную in point, поскольку у нас перемена endpoint э, Разделим это, сделаем на э, так, надо переконвертировать значение. Давайте сделаем здесь split pin и разделим на 2, э, не хочет конвертировать нам винтеджер. Поэтому мы просто по X и по Y разделим на 2. Давайте возьмем uh, Mouse Position. Сделаем Divide. Конвертировать у нас также, наверное, не получится. Tile Size. Да, мы не можем это в флот конвертировать к сожалению что любопытно что в четвертом анреле мы могли так делать придется делать сплит строк пин и подключать каждая си. ну да ладно это не особо проблема логику это у нас не меняет по факту она остается той же так следующее что нам нужно сделать это мы сделаем минус с абстракт подключаем подключаем так единственное что у нас здесь опять может быть какая-то проблема с конвертами но вроде бы как все работает ошибок нет ну и собственно мы отключаем нашу переменную dragit item top left index так у нас ошибка у нас ошибка что у нас за ошибка у нас ошибка опять в конвертации у нас видимо разные разные параметры ну давайте так попробуем подключить у нас второй параметр отличается давайте сделаем минус сделан сплит строк пин сплит пин здесь у нас проведем конвертацию и здесь также мы проведем конвертацию все равно у нас ошибка здесь нам нужно тогда перевести а, с помощью ноды to int. Это не тот int, Troncate нам нужен. И с помощью этих нот мы переведем в Integer. Почему они сами не вызываются, и проблемы такие с конвертацией? Я честно говоря, не понимаю. Возможно, из-за того, что Unreal еще все-таки не релизнутый. Давайте посмотрим. Да, у нас так подключается. Compile, save. Все равно ошибка. Почему у нас ошибка? Вектор 2D параметр. Здесь у нас endpoint. Здесь у нас вектор 2D. Давайте вернем endpoint. Сделаем split struct pin. И укажем, собственно, 2 и 2.2. Compile. Да, вроде бы все работает. Давайте откроем, посмотрим посмотрим собственно чего у нас здесь происходит происходит следующее то что мы можем теперь перемещать предметы между нашими ячейками но единственно что у нас пока что нет выделения бэкграунда и собственно если мы промазываем по ячейкам попадаем на какую-то другую панель то у нас предмет исчезает это мы также исправим Давайте еще раз посмотрим в каком моменте. Да, если мы сюда оставим, он у нас дропается. Дропается. Да, здесь он у нас исчез. А, так, нам нужно это решить, почему он исчез. Так, это все решаемо, перейдем в функцию onDrop. Здесь у нас, если, собственно, мы не попадаем в наш инвентарь, мы на false ничего не делаем. А нам нужно вернуть, собственно, предмет в дефолтную ячейку, в которой он был. Поэтому мы возьмем Operation. Возьмем getPyLoad и достанем здесь из инвентаря функцию try Add item, то есть общую функцию добавления предметов э, в инвентарь, который уже внутри себя просчитывает, собственно, может ли быть добавлен предмет или не может подключаем так если у нас нет ру давайте сделаем то есть если предмет не добавлен то собственно мы можем сделать дроп предмета то есть, если мы, к примеру, перетаскиваем из какого-то сундука, то, скорее всего, нам нужно будет отменять просто drag and drop. Но, в принципе, мы можем также и заспавнить предмет. Давайте пока что мы возьмем drop location. Ну, собственно, вызываем функцию спавна. Spawn item to world. Функция и, собственно, указываем э, наш предмет, который мы будем спавнить. Так, мы подключили функцию спавна. Так что в целом у нас должно работать уже все. Давайте протестируем, посмотрим собственно предметики. Если мы на предмет собственно перетаскиваем, то у нас возвращается на прежнюю позицию. Если же мы также не помещаем предмет, ну вот единственное, что да, если мы Собственно, мимо куда-то ставим инвентаря то есть не на сетку инвентаря то у нас предмет будет э, воспроизводить функцию дропа так что в принципе все работает корректно и предметы у нас не исчезают так давайте добавим еще одну функцию функцию э On drag Enter. И здесь поставим галочку Drag Drop Location. И также нам нужна еще одна функция. Это onDrag. Так, давайте override. On Drag Leave. и, собственно drag drop location мы ставим false. также еще сделаем оврать функции а, так как мы делали слоты бэкграундом то собственно само выделение мы можем сделать функцией он поэтому давайте мы а, все-таки достанем эту функцию и реализуем с помощью нее в принципе, мы можем это сделать на тике, либо же функции. Давайте пока что здесь вызовем логику, потом, если что, мы ее запихнем в функцию. Так, издрагин dropping и также нам нужен издроп локейшн переменная, То есть, то перемещаем ли мы что-либо сейчас и также а, наведены ли мы на предмет или не наведены. А, здесь мы возьмем end bullion и подключим собственно эти два параметра. А, также нам нужен а, get drag dropping content. А, собственно, здесь у нас хранится то, что мы на данный момент перемещаем. А, мы возьмем get pilot собственно функция которая конвертирует нам это все так здесь у нас branch с проверкой и get уже выдаст нам информацию из того виджета который мы перемещаем давайте достанем функцию из room или Здесь мы выставим э, select сразу. Для того, чтобы разделить логику в соответствии от результата. Э, также мы возьмем item object, подключим к payload. Э, так, давайте все-таки добавим функцию. Функцию onPaint и все-таки в ней сделаем не особо хотелось мне конечно так отрисовывать ну да ладно сделаем это функции на тик мы ничего вешать не будем не будем нагружать лишний раз то есть все тиками поскольку он point у нас и так будет обновляться каждый кадр в случае если мы собственно будем адресовывать что-либо uh, так давайте здесь uh, draw возьмем ноду к цвету подключаем наш select для того чтобы выбрать цвет в случае если мы можем навестись uh, точнее поместить предмет и в случае если мы не можем поместить предмет то есть к примеру красный если у нас перемещение предмета заблокировано то есть, некая подсказка игроку, а, а какой-то другой цвет, к примеру, зеленый, да, мы можем сделать то, что а, разрешено размещение на те слоты. То есть, с одной стороны, мы можем этого вообще не делать, но с другой стороны, мы можем это сделать чисто для того, чтобы упростить а, работу с инвентарем уже непосредственно игрокам. Uh, так нам нужно подключить сюда контент контент uh, мы подключаем из старта нашей функции getContent. Uh, так drag drop так давайте укажем размеры для нашей отрисовки uh, dropping top left индекс Собственно, нам нужно будет вычислить здесь а, размер нашего бокса. А, давайте вектор 2 d И здесь мы умножим на... Собственно, мы будем умножать на tile TileSize, SplitStructPin. Поскольку мы не можем конвертироваться в float, и подключаем на два выхода Tile Size. Ну, к сожалению, пока что мы делаем так. Собственно, давайте возьмем размер нашего предмета, чтобы мы указали. Также Split Struct Pin делаем. И Split Struct Pin нам нужно сделать Size, либо Make. В принципе, кому как удобно. Давайте здесь пока что умножим. Умножим на tile size. Поскольку нам все нужно умножать на tile size, если мы будем его изменять. Так, установим. И теперь нам, наверное, нужно здесь сделать split pin и подключить наши параметры размера compile save так что у нас здесь uh, base item object base item object drag drop operation Так, у нас функция приватная, поэтому нам здесь нужно установить const для того, чтобы target был self. И здесь мы также подключим обратно. Если мы не установим const, то у нас, собственно, не будет засчитываться наш виджет как владелец. Так, собственно, давайте теперь отрисуем. Нам нужно создать браш для того, чтобы нам, собственно, было чем рисовать. Поэтому давайте приступим к реализации браша. Так, давайте create. Здесь мы создадим браш. Так, браш. Где у нас браш? Mm -hmm. материалах нет это у нас это у нас должно быть интерфейс Sled Brush давайте здесь сразу мы можем в принципе ничего не указывать либо же мы можем указать какой-то слот то есть какую-то текстуру чтобы мы отрисовывали этой текстурой а теперь нам нужно вернуться собственно в нашу функцию и установить наш брошь Так, подключаем и собственно давайте проверим сразу что мы имеем собственно у нас вот есть сзади отрисовка она конечно немного темная поскольку у нас э, текстура бэкграунда там темная была а, в принципе мы можем текстуру убрать и просто манипулировать уже непосредственно только цветом на этом мы урок заканчиваем всем спасибо за просмотр и до новых встреч